Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, И я сегодня вам покажу то, что произошло у меня вчера в боях Я, честно говоря, сначала подумал, что что-то я не то съел Ну или, может, какой-нибудь просроченный кефирчик выпил Но потом понял, что если дальше так пойдет, то я, наверное, у себя на канале буду открывать новую рубрику Которую назову «Мухоморы на ужин» или «Выхлопные газы попадают внутрь танка» Короче говоря, ребят Дело было такое Играл я себе, играл и попадаю я в один из боев Вроде бы все нормально должно быть Вроде бы все хорошо, бой начинается как обычно Ну а короче потом складывается впечатление Что ты попадаешь в какой-нибудь параллельный мир Или в параллельную вселенную И я сразу честно говоря вспомнил Алису в стране чудес Что конкретно произошло сейчас покажу Заранее хочу попросить прощения у всех Кто будет смотреть данное видео Получилось так, что играл я на ноутбуке там у меня нет программы для захвата видео с экрана И когда я увидел то, что на экране начало происходить Ничего другого мне, ну, в голову не пришло Кроме как взять телефон и просто попытаться заснять то, что происходит на экране с самого телефона Итак, ребят, бой начинался вот так вот И, пожалуйста, вам великолепная шахматная доска полностью на весь экран Но, как видите, я сейчас стою, никуда не шевелюсь на фараончике По одной простой причине, потому что побежал за телефоном быстренько Okay. Потом, пока включил видос, записывать, пока начал там что-то делать. Поэтому вот это конкретно видео я записывал уже с самого, ну, реплея, да. То есть я понял, что одновременно, как бы, снимать, играть у меня не сильно будет получаться. Хотя попытался, честно говоря, это сделать телефоном. Когда на телефоне посмотрел запись, я понял, что, ну, невозможно, да, там, то есть, ну, нормально, как бы, делать одно и другое. Поэтому решил включить реплей. Реплей показал мне абсолютно те же самые баги, абсолютно те же самые ошибки. И, честно говоря, вот дальше просто с реплея записывал на телефон. Второй бой я уже записал непосредственно... С самим телефоном записывал Потому что что обнаружил Что когда первый раз у вас Баг вот такой вылетает То вы реплей можете запустить И он будет вам показывать все Ровно то что происходило у вас на экране А вот если вы Несколько раз включаете этот реплей Потом видать программа Каким то образом что то там подстраивает Короче баг уходит и в итоге На реплее получается обычное нормальное Видео которое ничем не Отличается от обычного боя в котором вы, как правило, участвуете. Поэтому, ребят, еще раз приношу свои искренние извинения за то, что запись именно в таком виде, она вся ребит цвета абсолютно не настолько яркие и красочные, как были в бою. Мне, честно говоря, даже чем-то это дело понравилось. На что хотелось бы обратить ваше внимание, что текстуры упали не все. Упали текстуры прорисовки... Непосредственно самой местности Не считая камней, бетонных Каких-то строений В порядке остался у нас океанчик На данном фоне и так далее То есть здесь я пытался повернуть одновременно И мышью башню Для того, чтобы карту рассматривать и там кнопками вперед-назад, вправо-влево для того, чтобы ехать куда-то. Короче говоря, обозревать саму карту было, честно говоря, ну сложновато, еще и параллельно пытаясь при этом держать ровно телефон напротив монитора. В общем... Когда записывал изначально, наверное, неправильное решение принял, но я просто не знал, что этот баг, он останется в реплее, я очень надеялся, что в реплее он останется, но слабо в это верил. Короче говоря, получилась вот такая вот билиберда, хотя вот эта билиберда, она еще нормальная, ребят, потому что у вас нормальный задний фон, у вас есть красивые горы, да, там, то есть у вас есть э, бетонные строения какие-то. Танки останутся прорисованными, то есть, ну, все окей. Получается, проблема была с теми текстурами, как я уже сказал, которые связаны непосредственно с самой местностью, по которой вы передвигаетесь. Напомню, еще раз, ребят, я в танке играю 8 лет, и за 8 лет такой баг у меня произошел реально первый раз. Я не знаю абсолютно, с чем это связано, у меня никогда такого не было, ни на телефоне, ни на планшете, ни на ноутбуке, ни на стационарном компьютере. Короче говоря, бой... Понятное дело, я слил, я плюнул результативность свою в бою, понятное дело, поражение. А вот, ребята, вам вторая катка, в которую я зашел уже на клинке. И обратите внимание, здесь баг пошел полностью на все, кроме каких-то редко стоящих кустов, деревьев. Столбы превратились, ну, в такую... Я даже не знаю, что это за... Разрисовочка, да, шахматной доской не назовешь Все здания В каком-то негативе, такое впечатление Что вот, кто занимался Фотоискусством, да, там, или Фотохобби было, не знают, что Такое работа с негативом, вот, пожалуйста Вам негатив цветной пленки Ну, во всей своей красе Шахматная прорисовка полностью По всем картам ну, По всей карте, со временем Вот, я потом доверну Карту, для того, чтобы показать вам Полностью все, вода, ну, как. Короче, все. Остаются нормальными исключительно только сами танки. Дальше я переключился на своих союзников, потому что хотелось заснять полностью всю карту и вот показать, что и горы, и вот, вот все, что вы видите полностью, кроме неба и отдельно стоящих некоторых кустов, но и танков, как я уже сказал, все остальное преобразилось просто до безобразия. А, мне поначалу было даже сложно ориентироваться на карте. Все-таки глаза привыкают к тому, что ты видишь постоянно. Все мы карты знаем как облупленные, до последнего камня Ну вот, ребят, вот такая вот штука приключилась Дальше мне, в принципе, рассказывать нечего Кому интересно, как выглядит данная карта в таком конкретном виде Смотрите дальше видео Я немножко сейчас его ускорю Потому что, в принципе, однообразие какое-никакое есть Ну и, ребят, если вдруг у вас встречаются такие баги И у вас получилось их каким-то образом заснять я буду рад, если вы пришлете мне их на мою электронную почту, кидайте мне сообщение где-нибудь. В сообщениях, в комментариях я имею в виду под любым из видео, я читаю все комментарии, а значит ваш коммент по поводу того, что у вас есть такой баг, или появился, или что-то было другое, как моя улетная башня у Мауса, пожалуйста, ребят, сбрасывайте, я с удовольствием из этого сварганю видос и думаю всем остальным это тоже будет интересно. Единственное что, напомню еще раз, что если вы перешлете мне сам реплей, с высокой долей вероятности реплей у меня откроется нормально и все будет абсолютно. Абсолютно хорошо, все будет в норме. Поэтому лучше присылайте какого-то вот такого плана видео, заснято исключительно с экрана вашего монитора. Ну, я имею в виду с экрана вашего компьютера, то есть с монитора вашего компьютера, либо с экрана вашего ноутбука. И пересылайте ко мне, я буду вам безумно благодарен. Ну а на данный момент у меня все, кому нравится ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, у меня не только вот такие вот дуралистические видео, вообще канал посвящен честным обзорам техники и товаров в магазине, на которых я показываю машины и товары такими, какие они есть на самом деле, ну а технику руками среднестатистического танкиста. На данный момент у меня все, ребят, всем благ, всего хорошего, хорошего настроения, веселитесь, фантись, мира вам и спокойствия.